Воспитатель! Говорят, это уберим! Говорят, давай! Говорят, давай! Говорят, давай! Говорят, давай! May the 1, and pro-Russian rebel Lenin is taking his men to secure the Donetsk prosecutor's office for the separatist cause. Mm -hmm. Осторожно! Отойти! Флажь сюда! Флаг! Флаг! Флаг сюда! Флаг республики сюда! As Lenin celebrated, Ukrainian officials and police were being rounded up and escorted out of the building. With this latest takeover, eastern Ukraine's second largest city, Donetsk, enters into the hands of the pro-Russian separatists. Headquartered in the regional state administration building, the pro-Russian rebels were forming their own local government and calling themselves the Donetsk People's Republic. In 11 days' time, they have decided to hold a referendum on the independence of Donetsk. The referendum will be on 11. The question of the referendum remains unchanged and will Поддерживателю акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. И вариант ответов, да или нет. Здесь люди готовы за свободу умереть. Мы должны стать независимыми. Мы должны сами самостоятельно жить. У нас есть для этого все возможности, а главное, мы так хотим. Это мы и делаем. Нет ничего другого может. Even though the makeshift Parliament consents to hold a referendum, there seemed little doubt as to where the loyalties of the participants lay. The removal of the Ukrainian authorities from Donetsk left a power vacuum as well as a city to run. Various people and groups are now vying for positions and power within the would-be Republic. There are 15, 15 meetings, plus park on Repositioning himself in the new Republic is Roma, a former builder and now the Republic's head of security. declaration. Народная Донецкая Печать даже очень символичная. Главный специалист отдела по вопросам борьбы с коррупцией. Да, сказали только через тебя все решать. А Ты ж мне хоть потом принеси, покажи его. Или он тут у тебя с собой. В ходе референдума, волонтеры были вступать в И люди чтобы поддержку Республики, Украине. день. Мы рады вас приветствовать. Скажите мне, у кого нет родственников в России? А у кого есть родственники в Евросоюзе? Ну, то есть давайте мы просто запоставим вот такие позиции. Когда вам говорят, что там, где ваши родственники, это враги и оккупанты, это называется оскорбительно для меня. А вот знаете, так не получилось, что в Евросоюзе есть. Amongst the pro-Russian supporters, only a few pro Ukrainians have been brave enough to come out and express their opinion. Уже очевидно, что именно их. Вот сегодня ты доходишь. Да Нет, не, понятно. А Нет, вы... послушай меня. Скажи, сколько твоя мама попадет? Завтра, получает. когда мама Может, твоя останется. Подождите. Солнце. В, Они... в таком случае переезжайте жить на это вы переезжайте Киев. В я дома России. у себя. И честно говоря, что мы не могут. Мы хотим России. здесь жить. Это мы, это хотим здесь жить. мы хотим идет. быть в Восточной, восточной, восточной Украине. Мы жить хотим туда, на Украине. Мы не говорим, присоедините к Украину. Украина! А тебя спать! Девочки, вы за Скажите, что они надо не В общем, мы всецело поддерживаем Украину и хотим, чтобы Украина объединилась и была унитарной. Мы за Евросоюз и за Украину. Сколько процентов в школе поддерживает ваше мнение? Ну, процентов 50-60 поддерживают. Меньше процентов поддерживают Украину, потому что вокруг такие бесчувственные люди, которые, <связать> которые просто не хотят понять... <связать> Все. Синий, белый, красный. Синий, красный, белый. Смотри. Красный снизу, леж, красный снизу. Леж, красный снизу. Блин. Получается сильно рухненько и красивенькая. Пизда, блядь. Рефе, Рен. Рен забыл. Оставлять вот так вот, посмотри. Не, нормально, нормально, ничего страшного. Нормально, видно зато. Ты думаешь, что стоило валики забирать, да? Да. Ты их отмоешь? Meanwhile, on the 11th floor of the administration building, Roma was doing his own bit for the cause of the Donetsk People's Republic. You <speaking in the middle> <speaking in the middle> Знаешь, подкрути, написано даже, блядь. Это тоже Двери работает. закрывай. Сейчас, давай, рюкзак сюда, блядь. Это ваши, да? Объясняю уже 20 раз. 21, пожалуйста, Хорошо. объясните. Это мы просто обменяемся стикерами. У нас это коллекция. А если ты коллекционер, да? Да. Нахрена тебе вот куча вот этих... Я любовь? могу... Ну, я обменяю с тобой, я тебе на, вот тебе одну, ты мне одну. Мне, да, Я не буду так сказать мнение. Можно опять с ней ответить? Вы, вы же должны же. понимать, если вы не глупые люди, что вот, это, вот эти даже бумажки да, возбуждают. Да, даже да. Вот возьмите, порвите их сами. Зачем? Зачем? Чтобы ты отсюда ушел, не коллега. Какая коллекция? У тебя коллекция организм. Хочешь сохранить свою коллекцию? Если тебе дороже бумажки, чем здоровье, можешь оставить их. Вс? Так лучше? Давай ближе ко мне. На. На. Маме. На. Все, все на. А? На. Слава Китти, Денис Виталий. Алло, да. Алло. Слава. Слава Тинский. А вот. -а. Нет. Да. Мам, все нормально. На. Какая собака? Ну а что у тебя руки дрожат? Ты боишься чего то да? Например. Это твой, да? Нет. Э. Что-то Олег показывал. Что ты, ты есть на фотографии? Где? Вот тут. А где флаг правого сектора и Украины? Вот это фотография. Да, есть. Начинай молиться, друг. Я флаг не держу. Федерализация. Я говорю еще раз. Я, по сути, не правожадный. Я люблю твои версии. Вы заслужили того? Я бы сам лично вас дубиной колотил. Ну вы, так, по сути, скажу ни о чем. Вот конкретно ваши троицы, вы ни о чем. Бумажки вот эти ага. оставляйте тут. Ух ты. <соспорядок> <соспорядок> Я считаю, что они не опасны для общества. Просто люди имеют свою точку зрения, высказывают ее. Я, я не считаю, что это заслуживает того, чтобы их били или еще что-то. Сегодня пьяный я, но выпью до дна. Сегодня мне можно. Я рад и не рад. Сегодня гражданский я. А завтра, солдат? Мы же не за коммунизм боремся. Мы боремся за свою свободу. Чтобы мы сами могли распоряжаться теми ценностями, которые у нас есть. А так что... Ты, ну, мама, не плачь тогда? Сын погиб, герой. События в Одессе вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Это ведь за цивилизацией и культурой. Майдан так рвется в Европу. It's May the third, and news has reached Donetsk of an arson attack in Odessa that killed 38 pro-Russian supporters. Many in Donetsk fear they may suffer a similar attack by the pro-Ukrainian right-wing Ну люди, которые right падают, они добивают. Держи. Если не потом нет. А потом что-то придумаем, короче. И после этого с ними это надо, надо цаскаться. Подозрительных. Ловите, пейте. Ловите их и пейте, убивайте. Пейте их. Давить надо душить этих фашистов. И пускайте лешком, лешко там, блин. Знают что. In response to the new climate of fear, Roma has rounded up two members of a local Maidan self-defense unit. These are activists who led the resistance against the regime of ousted pro-Russian President Viktor Yanukovych. What were you when were I wanted to you question. was <repeats> provocation. was provocation. provocation. Ну, у нас есть шанс отсюда уйти. Говорю, Если уйти? ты помолчишь. Хорошо, пожалуйста. Одесса это шок для всех. Шок для всех. Тихо. Если вы хотите обвинить меня, я вам отвечу с Мой первый сын родился в Донецке. Теща у меня в Донецке. Ребята, все не так просто. Угу. Нельзя так. Meanwhile, Lenin is displeased with how things are unfolding in the new republic, as well as his inability to obtain a position of power within it. In a bid to raise his profile, his group are planning a raid on the Donetsk SBU building, hoping to take it for the separatist cause. <laughs> Lennon and his men aren't the only group planning on looting the security building. Unable to find anything useful for the rebel cause. The purpose of Lenin's mission is falling apart around him. Ава! Да тут нет никого, его вывезли уже a hundred years <laughs> Уже это какой? Третий штурм. Какое тут может быть оружие уже? Так что тут ничего нету. Нахуя тут надо было оставить охрану, если, блядь, все разгромили один хуй? Пацаны, он они тушили, папары. Папары, надо, есть. Да, ну, значит, пошли пару машин. А машины сказали не трогать. Машины не трогают. Ну, договорились, да, что вы, машины блядь. Блядь. Да, ебать, пару джипов нормально. Пошли. Что, Андрюха? Идем отсюда. Поехали, блядь, в пизду. Нехот тут делать, блядь. Нахуй, он, блядь, закрыли гараж, блядь. И этот закрыли гараж. Давай, все, открываем. Что тут стоять? что тут ждать, на. Единственное, что я не знаю, блядь. Ну, машину бы, конечно, выгнать не мешало бы нам. И щиты. Потому что здесь толпа вил, подвалила, блядь. Надо было всем. Ну, наши все на месте или нет? Нет, щиты лежат. Алло, А скажи мне, Семен, у тебя там щиты лежат? Сука, мне так нравится. Нахуй мне это надо, блядь. Все подряд лезут. Вот положили нодовцы. Надо было, блядь, прийти и забрать эти щиты. А так, блядь, прибежали, блядь. Давай, всем надо щиты потому что бежать. Ну что, блядь. Блядь, пиздец. Подписывать надо все. Пизда, блядь, сука, сейчас сука по потолочку заеду, блядь. Lenin has lost his favourite baton. Where's the Where car? I don't know, we left the car. I left, my I left my you gave. Well, <laughs> With tensions still running high in the city, Roma takes to the streets to manage the checkpoints around Donetsk. Why <laughs> you Правила зачем придумывать? Чтобы их нарушать. Какая работа но ну, Плитку вложил. Я ж тебе говорил. А Сталин, по сути, он много очень хороших вещей сделал. Очень. А? Что а что ты не видел? As Roma arrived at the rebel checkpoint, Разведку. Два часа, and посадкам, amongst в магазинах, were becoming приехал, Благо не нашел и выжил. Ты улыбаешься, а тут не до смеха, Все ходят доходит, кусты. И никто не подошел сюда. Пока пацан в посадку не съебался, Слышь, а потом убежали. Все тебя услышали. Чудо ты купил? Нет. Просто за них никто не хреает. Она <клышко> начинает слушать. Все не ругают. Мои! Мои! Мои! Мои! Мои! Кто Из обыска проехал. А да, да. Ну, конечно, извините. У меня ребенок, теперь и я сейчас плакать буду. Что я буду потом дальше делать? Извините. А что если на машине оружие везут? Я, я согласна, что вы правы, конечно, со своей стороны. Просто, но просто они там стояла аварийка, мы ее объехали. Девушка, просто если, допустим, вы с ребенком едете, да, вы потормозили вас, вы потормозили, глянули, что с ребенком, и проезжайте. Даже... проезжаем, мы же в эту Никто сторону не Все, извините, не пожалуйста. пожалуйста. It's May the 9th. Two days till the people of Donetsk vote on their city's future. A rally led by Vladimir is taking place outside the administration building. No, about и у нас осталось два дня. И с этого дня начнется Народно-освободительное движение Украины. Фашизм не пройдет. Болет разбит. Мы победим! Ура! Ура! Чем от обычного беспредела, который был в 90-х. Вот просто скажите мне, кто из вас здравый? Чем вы от кого отличаетесь? У вас даже на слуху отжать? Изъять, забрать, а все. А попробуй приехать и договориться нормально с людьми. Объяснить просто ситуацию, пацаны, блядь. Не у батальона, не попросил, не на Ну все, о чем ты не Так, да, ребята, хорош. У меня люди люди... Да нет, Пусть... Вы базарите, люди приходят новые, слушают. У них это остается на слуху. Вы создаете репутацию своими действиями и словами. Я не вижу. А какой кабинет? Кабинет какой? Роман, сегодня это конец истории? Ну даст Бог, то конец. Мирный конец. И уже и спрос не нужен будет ничей. Донецкая республика обратиться с просьбой, официально уже. Поводит войска, все. Проведем зачистку по всей области, по Алганске, по Донецке. Выставим свои границы, все. Губай, киевляши. Скоро я буду плакать от счастья. Это круто. Наши деды отстояли. Later on the same day, the count was announced. 89% voted in favor of the Donetsk People's Republic. However, there was no independent verification of the polls and no independent monitors. И признают. Сами будем решать свою судьбу. Судьбу Донецкой Народной Республики. Ура, Ура! Ура! Ура! Ура! У нас теперь с вами предстоит очень много работы. Первая задача, которую мы ставили себе выполнена. Референдум проведем. Донецкая Народная Республика появилась, утвердилась, кажется. with the referendum over the self-appointed government of the DPR begins selecting people for government positions leaving many hopeful for an appointment within the new republic the ну, я сказала, подумаю, подумаю. Ано мне надо, я без пяти минут пенсионер. Хочу покоя уж, хочу покоя. Нет, на министра культуры нет, да это кто-то должен быть, друзья Да нет, мне сказали, что я справлюсь, да? Да. И знаешь, что сказал? Большой человек. Я не буду сейчас просто на камеру надо. Also hoping for recognition of his work in the republic is Lenin. У вас будет какой роль в этом? Не знаю, посмотрим. Это как будут распределены обязанности. Я не рвусь за ролями, у меня есть свои люди, за которых я отвечаю, с которыми, в которых я уверен. Сегодня совет голосовал за 29 депутатов. И нескольких их помощников. Таким образом, каждый день делается что-то для строительства государства. Да ради бога, ну не выберите и не выберите. Нет, я шум, мне сто лет это впало, по большому счету. Я вообще-то 20 лет в пророссийских организациях, а вот вас я не видела. Ни одного раза. Lenin has also found himself cut out of the new political landscape. Disillusioned with the course the revolution has taken, the likelihood is that him and his men will be kicked out of the administration building. People got weapons, feel I don't like your government. Кому? Да всем. Я тебя знаю больше 20 лет. М. Я знаю, как ты можешь языком нести. Местил Да. Да, очень. А что случилось? И вся область говорит. Ну что, ёбнулись? Что у вас творится, блядь, там ваше правительственное? Вот вас называют пауки. Что вы только под себя гребете, под себя, под себя. Что именно гребем? Вы у нас не финансируете ни капельки. Вы хуйню тут заряжаете такой, что просто с ума ски. Знаешь, Андрюша, что сказал? у нас есть финансирование. Знаешь, что сказал? Выкидывать вас в окна, блядь. Ну, есть какой мандат. Как как были выборы, я там международные выборы. Сама, я тебе сразу расслабился, повязу, а кину на баррикады. А, надо никого а, и посмотри, что ты будешь делать, да. Срать начнешь, сразу же а, а ты сейчас насчет желание загадываю с твоей бороды, Я тебе говорю, ты с тобой, блядь, больше 20 лет я тебя знаю. А вот этот лобопост, бля, кому, блядь, флаг стоит, кому или тому, блядь. Только пацаны, вы суставы. Нет, с Китаем, блядь. Вы кто-то сливаете нас, блядь, конкретно, блядь. Мне это нас такое ело. Будем вас лечить. Бля. А давай мы сегодня уйдем. Собрались Народ, а что, Сегодня с... возьмем, возьмем, да? наказал. мы это сделаем. бы Владимир вечер, сделал? Что Ильич перестрелял бы всех? Время начало десятого, мы дальше будем сидеть? М? В смысле, куда вы двигаться? Мы идем по Блядь, не издевайся! Блядь, ну нема настроения, нахуй, вообще, бля, пиздец! Пись, ебать! Поехал Пиз... я, нахуй, вообще, домой, Подожди, ты, поехал! Да ебал я все вру! А политика это проститутка. Кто больше даст, и все. Александр Юрьевич. Могу это просто обращаться. Здравствуйте, друзья. Что я вам могу сказать о себе? Спасибо вам. Что я вам могу сказать о себе? Фамилию мою вы слышали? Бородай. Это украинская фамилия. Где-то у меня из этих краев всю юго востока Украины. Но сам я родился и вырос в городе Москве. Там же закончил Московский государственный университет. Я считаю, что наш русский мир, Донбасс и Россия, должны соединиться, и я сделал все для того, чтобы это произошло. With the referendum, Donetsk has seen a massive political shake-up. The pro-Russian Vostok battalion, made up of both Russian and Ukrainian citizens, and reportedly supported by Russian intelligence has moved into the city. Their task has been to clear all the other rebel groups out of the administration building in a move which they claim is to stop looting. What do Nothing. We have already completed the task. What was your task? We have the administration. Вот сейчас руководство разбирается, становится истина этого сообщения, администрация, точнее здание, продолжит свою работу дальше. As for Рома, он has fallen новой ситуации. the его брендом With his brand of racketeering now unwanted, he has gone into hiding after an attempt on his life. Подошел к окну, на кухне, увидел, что дом окружают люди с оружием, да. Сестра, мама и жена, соответственно, поднялись же от шума, ну и спрашивают, что делать. Я говорю, что, устраивайте флешмоб, крик, шум, гам. <coughs> Они начали кричать, короче, эти придурки начали очередя по дверям пускать, с автоматов. Слава Богу, что никто не пострадал. Эта штука могла поиграть у меня в организме. Боженька меня хранит, это точно. Он видит мои дела. Если бы я занимался ерундой, то бы уже давно потеряли Четыре месяца назад, и Донецк еще находится в сердце сепаратистой группы. Участливый огонь но это не остановило на Донецк. Большая, дружная страна, а теперь ее нет. Загорела страна, так же, как и этот. Русский